Вы, вероятно, слышали, как люди говорят о быстрых или эффективных алгоритмах для выполнения той или иной задачи. Но что, Но что именно понимают под быстротой и эффективностью в случае алгоритмов? В действительности говорят не об измерениях реального времени в секундах или минутах, потому что компьютерное оборудование и программное обеспечение весьма разнообразно. Моя программа может работать медленнее вашей из-за того, что я запустил ее на более старом компьютере, или из-за того, что я одновременно играю в игру, которая съедает у меня всю память, или же я запустил свою программу в другой системе, которая по-своему взаимодействует с оборудованием на низком уровне. Это все равно, что сравнивать теплое с мягким. Только то, что у моего более медленного компьютера уходит больше Времени на поиск ответа еще не значит, что ваш алгоритм более эффективный. Раз мы не можем напрямую сравнивать время исполнения программ в секундах или минутах, то как нам сравнивать два разных алгоритма без зависимости от оборудования или программного обеспечения? Чтобы унифицировать способ измерения алгоритмической эффективности, математики и специалисты в области информатики нашли решение в измерении синтетической сложности программы. И так называемый записи О-Большое для ее описания. Формальное определение звучит так. Функция f от x имеет порядок g от x, если существует такое значение x, x0, и некоторая константа c, для которых f от x меньше или равно этой константе, умноженной на g от x для любого x большего, чем x0. Однако не пугайтесь формального определения. Что же это значит на самом деле в менее теоретических терминах? Ну, попросту говоря, это способ анализа того, насколько быстро растет асимтетическое время исполнения программы, то есть по мере увеличения размера входных данных в сторону бесконечности. Скажем, мы сортируем массив из тысячи элементов и массив из 10. Как вырастет время исполнения программы? Например, представьте подсчет числа символов в строке простейшим способом. Проходом всей строки буква за буквой и добавлением единицы к счетчику каждый раз. Говорят, что алгоритм выполняется за линейное время от количества символов n в строке. Или кратко выполняется за o от n. Почему так? Но при таком подходе, время, требующееся для прохода всей строки, пропорционально числу символов у ней. Подсчет числа символов в 20 символьной строке займет вдвое больше, чем подсчет в 10 символьной строке, потому что придется посмотреть на все символы. А просмотр каждого символа занимает одинаковое время. По мере увеличения числа символов, время исполнения будет увеличиваться вместе с длиной исходных данных. Теперь, допустим, вы решаете, что линейное время O большой от N это недостаточно быстро. Возможно, вы храните огромные строки и не можете позволить себе дополнительное время на проход по всем символам, подсчитывая их один за другим. И вы решаете попробовать кое-что другое. Что если число символов для строки уже будет храниться в переменной, скажем, len? Оно сохраняется в программе раньше. Еще до того, как вы сохранили самый первый символ своей строки. Тогда все, что вам нужно будет сделать для нахождения длины строки, это прочитать значение этой переменной. Вам не пришлось бы вообще смотреть на саму строку. А чтение значения переменной len предполагается операцией, выполняющейся за симптотически постоянное время, или o большой от единицы. Почему так? Вспомним, что значится симптотическая сложность. Как время исполнения изменяется по мере роста размеров входных данных? Допустим, вы получаете количество символов в более длинной строке. В общем-то, совершенно не важно, насколько она длинная, хоть миллион символов. Все, что нужно будет сделать при таком подходе, чтобы найти длину строки, это прочитать значение переменной len, которую вы уже получили. Размер входных данных, в нашем случае строки, длину которую мы хотим найти, вообще не будет влиять на то, как быстро выполняется программа. Эта часть вашей программы будет одинаково быстро выполняться на строке из одного символа и на строке из тысячи символов. И вот поэтому программа будет считаться исполняющейся за постоянное время относительно размера входных данных. Конечно же, есть и недостатки. Вы тратите дополнительную память вашего компьютера для хранения а также дополнительное время, чтобы заполнить ее значение. Но смысл в этом все равно есть. Время получения количества символов в строке вообще не зависит от длины строки. Итак, оно исполняется за o большой от единицы, или за постоянное время. Само собой, это не обязательно значит, что ваш код выполняет только один шаг. Однако неважно, сколько будет шагов, если их число не меняется при изменении размера входных данных. Оно будет асимптотически постоянным, что мы обозначаем как O большой от единицы. Как вы, возможно, предположили, есть много различных больших O для измерения времени исполнения алгоритмов. Алгоритмы O большой от n квадрат асимптотически медленнее алгоритмов O от n. Это значит, что алгоритмы O от n квадрат в конечном итоге потребуют больше времени, чем алгоритмы O от n. Но алгоритмы O от N не всегда выполняются быстрее, чем алгоритмы O от n квадрат, даже на одинаковом оборудовании. Может быть так, что для небольших входных данных алгоритм O от n квадрат будет и в самом деле работать быстрее. Однако со временем, по мере увеличения размера входных данных в сторону бесконечности, время исполнения алгоритма O n квадрат будет в конце концов задмевать время исполнения алгоритма O от Так же как и любая квадратичная математическая функция, будет в конечном счете обгонять любую линейную. И неважно, насколько велика фора у значения линейной функции в самом начале. Если вы работаете с большими объемами данных, то алгоритмы, выполняющиеся за O n квадрат, в итоге замедляют вас программу. но на небольших размерах входных данных вы этого даже не заметите, скорее всего. Еще один вид асимптотической сложности это логарифмическое время. О большое от логарифма n. Примером такого быстрого выполнения служит классический алгоритм двоичного поиска элемента в отсортированном наборе. Если вы не знаете, как выполняется двоичный поиск, я сейчас быстренько все объясню. Скажем, вы ищете число 3 в массиве целых чисел берем центральный элемент массива и спрашиваем, нужный мне элемент больше, меньше или равен этому. Если равен, отлично, мы нашли нужный элемент, на этом все. Если больше, то понятно, что наш элемент должен быть в массиве где-то справа, и дальше можно смотреть только в правую часть. Если меньше, тогда понятно, что элемент где-то слева. Затем повторяем этот процесс со все более короткими массивами, пока не найдем нужный элемент. Этот мощный алгоритм уменьшает размер массива в два раза после каждой операции. То есть для нахождения элемента в отсортированном массиве длины 8 нужно не более двоичного алгоритма от 8 или 3 таких операций. Проверки центрального элемента и выбора нужной половины. В то же время для массива длины 16 понадобится двоичный логарифм от 16, или 4 операции. А это всего одна дополнительная операция при удвоении длины массива. Удвоение размера увеличивает время исполнения всего на один кусок кода. Еще раз, проверяем центральный элемент и делим массив. Итак, это называется логарифмическое время. О большое от логарифма n. Но погоди-ка, скажете вы, а не зависит ли он от того, где в массиве находится искомый элемент? Что если первый же элемент, который мы проверим, окажется тем самым? Тогда это займет всего одну операцию, и неважно, насколько большой массив. Именно поэтому в информатике существуют еще и другие понятия для симптотической сложности, которые отражают производительность в лучшем и худшем случае, или более строго верхнюю и нижнюю границу времени исполнения алгоритма. наилучшем случае для двоичного поиска наш элемент находится прямо тут, в центре. Мы находим его за постоянное время, вне зависимости от величинства остального массива для этого используют символ омега то есть говорят что алгоритм выполняется за омега от единицы в лучшем случае он находит элемент очень быстро неважно насколько большой массив но вот в худшем случае понадобится выполнить логарифм n проверки разделения массива чтобы найти нужный элемент Верхняя граница для худшего случая обозначается большим O, как вы уже знаете. Таким образом получается O от логарифма n, но омега от единицы. Для сравнения, линейный пояс, в котором мы просматриваем каждый элемент в массиве, чтобы найти нужный, в лучшем случае омега от единицы. То есть снова, первый элемент оказывается тем самым, что мы ищем, поэтому неважно, насколько большой у нас массив. В худшем случае искомый элемент находится в самом конце, и придется пройти через все n элементов массива, чтобы найти его. Вот так, если мы ищем тройку. То есть его время исполнения у от N, так как оно пропорционально числу элементов массива. Еще используется символ teta. С его помощью описываются алгоритмы, у которых лучшее и худшее время одинаковое, Как в случае алгоритма поиска длины строки, о котором мы говорили ранее. Того, где мы сохраняем длину в переменной заранее, а впоследствии просто читаем ее за постоянное время. Без разницы, какое именно число мы сохраняем в этой переменной, мы будем на него смотреть. В лучшем случае мы смотрим значение и получаем длину строки. То есть омега от единицы или постоянное время для лучшего случая. В лучшем случае мы смотрим значение и получаем длину строки то есть O большой от единицы, или постоянное время для худшего случая. Таким образом, лучшие и худшие случаи одинаковые, и можно сказать, что алгоритм исполняется за время θ от единицы. Подводя итог, у нас есть хорошие Но способы рассуждения, есть рассуждения об эффективности кода без выяснения кода, того, сколько реального времени он потребует для выполнения. Такое время зависит от специфики кода и большого числа внешних факторов, таких как аппаратное обеспечение. А еще мы можем четко рассуждать о том, что будет, когда размер входных данных возрастет. Если у нас есть алгоритм O большой от n квадрат или еще хуже алгоритм большой от 2 в степени n, то есть один из самых быстро возрастающих видов, тогда замедление будет действительно трудно не заметить. Это и есть асинтетическая сложность. Спасибо за внимание.